Всем привет, с вами Нинджи и спасибо вам, что вы подписываетесь на мой канал, спасибо, что смотрите мои видео. Некоторым даже помогают мои видео, тут именно туториалы. Спасибо, что подписываетесь. Это меня подбадривает снимать новые видео, поэтому видео было не так мало в последнее время, и поэтому для вас я решил сделать конкурс. И первой вещью, которая у нас будет, это будет прекраснейший сет на Дарк Сира, мистический. Вот вы можете видеть его. Далее у нас тоже неплохой сет будет на Райд Кинга, мертвого рыцаря из Dota 2. Тоже сет Мификал. Все сеты новые. Далее у нас будет две шмотки из Counter Strike Global Offensive, а именно это USPS Star Trek. Не помню, какого качества он, но, как можете видеть его сейчас, также на своих экранах. Star Trek. Далее у нас будет крутой Глок, тоже такой расписной, классненький Королевский Легион называется. Он у нас не статрек, он обычный, поэтому вот так вот. Ну, расскажу немного о конкурсе. Что будет? Вы репостите данную запись в моей группе ВКонтакте. И при выигрыше первый человек получает точнее, выбирает один из понравившихся ему скинов. Именно из четырех: либо сет, либо какой-то пистолет. Вот. Следующий победитель выбирает оставшиеся из оставшихся трех вещей: либо два сета, либо пистолет, либо. Что заберут в общем? И так далее. Что же, скажу, нужно вам сделать? Вам нужно обязательно зарепостить эту запись с моей группы ВКонтакте. Далее вам нужно подписаться на ВК мой, также, ну, группу именно, и ждать результатов. Также, если вы хотите быть в курсе начала розыгрыша, то вам нужно подписаться на канал э, YouTube. Там я расскажу о том. То есть проинформирую вас о том о начале розыгрыша. Извините. Также могу провести его на YouTube, а могу на Твиче в режиме реального времени. Так что, ребята, репостите, участвуйте. Все-таки первый розыгрыш. С вами был Нинджа. Удачного розыгрыша!